Всем здорово. С вами Гидро 94, и сегодня у нас реакция на анимацию от канала Jay Z Boy. Стигман против Балди. Basics Education and Learning анимация. Уж в принципе я у него видел анимацию этого Jay Z Boy, а там про Бенди и заик у него по 4 главы было. Давайте посмотрим, что он сделал про Балди Basics. Time for everybody's favorite subject, math. Problem one. 3 на 6 times three equals... Эм, тому множество, не плюс 20 5 минус, минус 3 о, минус 3. А вот это ты хрен лишишь. Так кстати, написано ERROR Да ну нафиг, да действительно. Музыку все из игры взял, звуки тоже. Вот это вот, реально, это вот реально бесит. Потому что ты вроде It's идешь perfect. просто, а он говорит, что ты бежишь. И отправлять тебя в комнату для наказания. Oh, <laughs> И тут же балдишь. О, oh, это Ready? девочка трупой с поездкой. Ты... Hall, 30 а секунд... чего? Нерест you. людей в коридоре? По-моему, что-то эта фраза не было в игре. Сода, шоколадка. See... Первый приз. See... Ты женишься на мне, нет? А хулиган. Да, Либо хулиган, либо балди. Не одно, так другое. Не сбегайте из комнаты для наказаний. Не используйте сону. секунд. все семь собрал. To... Yeah, у Балди. Нужно быстро искать выход. Хрен. Ну, по-моему, в районе столовки выход обычно. Успел! Йоу! И сразу кемпинг начинается. Еще есть кремяк в конце. Удалил все, понятно. Анимация неплохая, как всегда. Вот все простебал. Что шоу в игре, как обычно. Вот только вот даже вставочек... Сделал вставочки для этого... Как его там... Директор, по-моему, его зовут, этого персонажа, мне все время казалось, что это староста, но это, оказывается, директор. Сам директор ходит по, по школе и смотрит, чтобы кто никто не, на не... не резал друг других людей ножницами, не хулиганил и не убегал из комнаты для наказания. Это как вообще? Этих фраз не было, по-моему, в игре. Ладно, здесь моя реакция. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лайки, если не пропускайте видео в моим группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Бой, который сделал эту анимацию. И до следующего видео.